Реал нифига не поймаем. А Ты-то еще нервы тоже не трепет. шала поделать, что делать? Батя, батя, смотри. мне блоки is that? Скажите, пожалуйста, сколько времени Ц восемь ноль ноль. Пожалуйста, приходите к нам еще. Добрый день, Мальчук. Как всегда. Да, да, да. Болит. Да. Что болит? У меня голова болит. Болит очень сильно. Вот здесь на витрине анальгетики, спазмолитики и… Ты в очередь. Встаньте, здесь сейчас. Да это что-нибудь. А это что? Это от боли. Очень сильные. Вам такое не дадут. Так, ну, как принимать, вы знаете, да? Да, да. Молодой человек. игрока в случае провала ликвидации. В случае провала ликвидации. обратно. От меня еще никто не уходил. А ты откуда такой красивый? Понятно. Через час буду где-то. Все, обню. Ну чё, Казанов, вроде приехали? Ты лежи, лежи. Это, Это кто? кто? Да вот я тебя хотел спросить. Может кто-то из твоих клиентов? Может кто-то из твоих инвесторов? Он не похож на китайца. Лежать! Открой полицейским. Я вызвал. Здравствуйте. Добрый вечер. Сержант полиции Михеев вызывали? Да, проходите. Что у вас? Не знаю, там муж сейчас объяснит, наверное. Долго я вас ждал. Да, охрана ваша не пускала. Здрасте. Добрый вечер. Ну, что у вас тут? Да вот, решил позагорать у меня около бассейна. У меня там лежаки. Улыбаюсь. Коллега, тебе что-то надо? Ты как сюда попал? Я не знаю. Все, значит не знаю. А ну-ка давай, поднимем. Давай, давай. Давай. Вставай, давай. Карманы. Тихо, тихо, да. Карманы, тихо, тихо. проверю у Руки, руки подними. О, у нас сюрпризик. Наш клиент. Будете заявление писать? Оформим как попытку проникновения. Нет, нет. нет, ничего оформлять не надо. Просто объясните, что в следующий раз заиграть надо в другом месте. А, сделаем. А найдем так его у калитки. Еще живым. Вы только к машине подойдите, за вызов списаться. Давай-давай-давай-давай, пошел. Аккуратней, руки. Давай, не сопи. У меня будет к тебе вопрос. Хорошо хоть этот не покалеченный. Ну, я думал, тебе нравится вся эта кровянка, переломы. Mm -hmm. Ну, ты меня в мою смену все время таких притаскиваешь. Ну, наверное, потому что повод повидаться с тобой. А, типа букет рос, да? Ну, да. Понятно. Ну, давай, рассказывай, букет. Где ты, откуда? Имя, фамилия? Да не помню он ничего. Пытали моего. Ах. В каком городе находишься, понимаешь? Я не знаю. А, ясно. Слушай, да у него серьезная травма головы. Да не-не-не, это не мы. Глаза пытаемся открыть? На меня в одну точку смотрим? Слушай, у а. меня, кстати, с собой вот что было. Hi, mommy! Саш, неужели так сложно позвонить вовремя? Разница во времени, мам. Как у вас там дела? Как обычно, жду твоих каникул. Алекс, финиш! We're Куда ты там опаздываешь? Сока, мам, через 15 минут. Привет, сынок. Хай, Привет. Получили твои баллы по успеваемости. Что там с математикой? Oh, да. Это кто у тебя там? Это хо, Дэд. Я сколько раз просил тебя не называть меня дед. Мне не нравится это слово. Можно меня Нет. и плюс... Пожалуйста, помягче можно? Нельзя. Слушай, пап, давай на эти каникулы съездим куда-нибудь. Ну, или я к вам. Ну, просто у меня все друзья в Рашку возвращаются, а я тут остаюсь. Конечно. Что? Сынок. Куда? Рашка, это что за слово такое? Рашка. Ты откуда взял такое слово? Окей, okay, Альсон. Хорошо, я подумаю. Давай беги на тренировку. Только, пожалуйста, не забывай про математику. Да, папа, услышал. Ну, все, мам, пока. Целую. Пока. Давай, пока. Олег, тебе не кажется? Нет, не кажется. Не кажется. Учиться там лучше. Ну и вообще а... обстановка там совсем. Другая. Пять лет. Пять лет я от тебя это слышу. В общем, либо артист неплохой, либо конградная амнезия. Какая? Прям конкретная, конкретно? Прям конкретная амнезия последствия травмы головы. Ну, что же мне с этой амнезией делать -то? А мне что с этим делать? Слушай, ну это действительно все прям так серьезно? Да, серьезно. Удар действительно, видимо, был сильный. Нужно нормальное обследование КТ, нейронку показать и так далее. Завтра сможешь его А если он у меня ночью в отделении кони двинет? А если у меня здесь ночью в отделении кони двинет? <связывая> ну, не знаю, ну, в Калиму что-нибудь, вкусняшку какую-нибудь, как всегда. Знаешь что? Поспит до утра. А мы, может, с тобой как раз проведем время, прекрасно? Я да, однажды, хорошо, ты забыл? Забыл? Слушай, в жизни каждого из нас есть какие-то темные стороны. Ну, пусть, Моей жизнью, стороной буду я. А? Знаешь, ты... во-первых, прекрати возить ко мне всяких доходях. Во а во-вторых, всего 9 минут, и нас с ним здесь нет. Все так, через пару минут ты скажешь, что тебе пора ехать и потом еще до вечера, любимые. Значит, все в порядке? Абсолютно. Только вот одно смущает. А вчера вечером, когда я возился с нашим гостем, он почему-то назвал твое имя Мира. Вот не знаю, как это объяснить. Не имею представления, откуда он может знать мое имя и моё ли? Может, тебе послышалось? Спасибо. Алек, мне действительно пора ехать. Пришли шеф новых работ из Москвы, от Похотина. Ну, я все посмотрела, не скажу, что это гениально, скажу, неплохо. Вот, пожалуйста. У какие-то мысли по тексту есть? А что, должны быть какие-то мысли? В том смысле, что у Похотина, у него как бы… ставь, ставь давай. У него как бы нет мыслей, у него… Как бы… Недомыслие. Как будто воспоминания. Может, правда, кризис накрыл? Извините. Отправьте все обратно. Мира Александровна, ну сейчас уже поздно. Подберите что-то из предыдущих циклов. Мы уже сверстали каталог. Рядочка, год назад эту картину продали на Артбазеле. Ну а это просто повтор. Ну, окей. Это не преступление. Сейчас все занимаются либо повтором, либо самоповтором. Все зарабатывают. Не мы такие, искусство такое. Самоповтор, это тот же плакиат. Ну а мы, Рая. Лагиатом, не занимаемся. Хорошо? Вот, пришла новая сувенирка. Мы уже 4 года на рынке. Пора изменить логотип. Разве вот это? Не самоповтор? повтор? Нет. Телефон для эвакуации. 101 65310 44 телефон для эвакуации 101 65 310 44 кодовое слово кодовое слово я не помню слово 800 165 310 44 слово 800 165 310 44 слово какое слово, слово. 800 65, 310 44. Я не помню слова. 800 165 310 44. Да я не помню слова. помню слова. Я не помню слова. Э? Как хорошо, что вы позвонили. Нет, все в порядке. Да, буду по графику. О, мужики, я не понял, что вам надо, а? Что? А? Да, мужики, ну вы что? Ну, ну, ну что я сделал? Да, ну, мужики, ну вы что? Вы совсем совсем? Вы хоть отказали, да ну... Ну. ну да. Цель звонка на этот номер. Ответ. Чего? Оглох чё, цель звонка. С телефона 17 минут назад. Да какого звонка? Номер где взял? Жена дала, наверное. Где жена? Тома. Род деятельности жены, ответ. Так это, печёт она, а я заказы развожу. А, слушайте. Я, кажется, понял, как все было. Ну, вот тут он лежал. А, не, вот здесь, чуть дальше. Где стояла машина? Там же, где ваша примерно сейчас. Понятно. Спящий номер на стороны Ближнего Востока для эвакуации в случае провала. Звонок ровно сорок четыре. к машине подошел со стороны Примыкающей улицы. Здесь ракурс не позволяет. Сейчас поднимаем камеры по всему кварталу. Причего дай. Кодовое слово не назвал? Не вспомню. А, что значит не вспомнил? Я не помню слово. Ну так сказал, не помню. А, я не помню, слова. Я не помню слова. По смежным базам голос пробили? Уже делается. Так у вас что? Что-то будет. Вынюхиваем. Отпечатки нашли, вынюхиватели. На мобильнике не оказалось, водила, как специально все жиром заляпал от пирожка. Какого пирожка? С капустой. Значит так, включайте всех. ППС, ГБДД, ФСБ, Господа Бога. И 2300, имена, фамилии, явки меня на столе. Ясно? Все, у вас два часа. Как два часа, товарищ полковник? Как, товарищ капитан? Как им кверху? Понял, мира. Опять вы. Но ну, ты ведь знаешь меня, мир. Кто вы? Ты должна меня знать, я тебя знаю. Что вам от меня нужно? Пожалуйста, Мира. Пожалуйста. Мира, я ничего не помню. Я помню только имя. Я знаю, что это твое. Я помню, Мы ну, ровно в ты бываешь здесь. Ну, я вас не знаю, понимаете? Если еще раз мой муж вас увидит, он, он убьет вас. Тебе перед смертью мать сказала, что всю жизнь презирала твоего отца. Мира! Собаку придержи, да она не кусается. Здравствуйте. Узнаем, человечка. Не, не знаю. Не. Первый раз вижу. Правда? А фотки в облаке на его айди тоже в первый раз? Ответ? Хобблокс. Что за облако-то? А видео тоже не видели? Ну ладно, ладно, мужики. Ну, ну мы ни при чем, ну правда. Ну, ну вот пришли на лодке, а он здесь вот лежал. Половина в воде. Мы думали трупак, а он взял да пошел. Батя хотел в полицию позвонить, но он уже сам ушел. Да, я и помощь ему предлагал. Говорю, ну, Смотаться да. вы хотели, а не в полицию звонить. Куда он пошел? Туда ну, я пошел. Больше не видали? Не, не видели. Не. Холод же был собачий. А, во во я и подумал. Яйца отморозил, а это прям божь какой-то. Одежду, выдали? ничего Мы не делали. Мы что, секонд-хенд, что ли? Помощь не оказывали, о дальнейших перемещениях не знаю, Нашли в воде, вероятно, переохлаждение. Без спецподготовки не протянул бы. Я бы искал сообщников, товарищ полковник. Я могла забыть его лицо? В стрессовых ситуациях наш мозг способен заблокировать неприятные воспоминания. Иногда мне кажется, что его вообще не было. А вам бы этого хотелось? Мирослава, мы с вами знакомы уже длительное время. Хотя последний раз вы у меня были… Полгода назад. Совершенно верно. Но что-то мне подсказывает, что сегодня у вас… у нас что-то серьезное. Я вам никогда не говорила, что мать прямо перед смертью сказала мне, что всю свою жизнь мучительно презирал моего отца. Нет, не говорили. Но это, кстати, многое бы объяснило. Даже очень. Я это никогда не говорила. Никому. Кроме него. Он что, опять появился? Не имеет значения. Знаете, Мирослава, Психотерапия – это такая наука, в которой понятие не имеет значения, имеет огромное значение. Мне пора ехать. Вы хотите сказать, что вам пора бежать от самой себя? Я правильно поняла? Может, останемся еще здесь на пару дней, как это было полгода назад? Вряд ли это поможет. Здорово, Андрюха. Привет, Гарик. Че, Как оно? Да не сезон, блин. Вон человека с аэропорта вызвало. Так вообще гоняк. А я смотрю, хозяин злой у вас. В воскресенье, В выходной день, на работу выгнал. На усиление объявили. Какого-то хрена еще. Видел? Увижу, сообщу, братан. А награда сколько? Медаль дадут, шоколадный. Документы ваши, будьте добры. Документы, пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста. Цель приезда? Отдохнуть. Вроде как воздухом морским подышать. Ну-ну. Вроде как подышите морским воздухом. Спасибо. Всего доброго. Ладно, Гарик, давай Все, Всего доброго, счастливо. Ты, не был никогда. Прилочки-то у тебя местные. Фирмовый. А у меня пластмаска Бесплатная. Фирмовый. Салам алейкум. Встречай просто. В настоящий момент проводится анализ породы из текстуры и складок одежды. Садитесь. И что по одежде? Особо ничего. Мэдэйн Чайна, как у всех, товарищ полковник. Как у Мишки. Конкретней. Ну, по виду, Ближний Восток, Северная Африка, Средняя Азия. Да все, что угодно. Глобализация. Что... Так, капитан, ты мне тут фразами из печерних ток-шоу не докладывай. все что угодно, это то, что вы должны были сделать. Привези его сюда, ко мне. Товарищ полковник, что? пришел ответ от химиков. Так, э, песочные гранулы примерно 15 мм преимущественного накопления, химический состав, характерные признаки. Вот. Наиболее вероятное место происхождения северо-восточная часть Сахары. Аравийская либо ливийская пустыня. Ну, в общем, судя по всему. Нелегал в Игиловском прикиде. Скорее, всего, он уже двинул куда-то. Я думаю, вряд ли он здесь будет морозиться. Ну да. А если не двинул? М? Черти кто в городе, понимаешь? На камерку его толком нет, базы нет. Что, он призрак что ли? Да плотноват для призрака, капитан. Чтобы завтра он был здесь, живой и плотноватый. Есть, товарищ полковник. Да, привет. Это Смолин. у меня тут проблемка. Смотри, пришли мне кого-нибудь. Не нравится мне ситуация. Думаешь, все это как-то связано? Я не думаю. Я чую. Как он вообще сюда попал? Из Турции. На сухогруз в Трапзоне прыгнул и с помидорами приехал. Помидоры, брат. Тут запретили давно. Из Турции. Ну, значит, с огурцами. Ты адрес ее достал? Здесь останешься, а я прокачусь. Брат. Пойдем-пойдем. Ну, пойдем. не заняться, Ты уедешь из города совсем. Почему? По дороге. Зачем? А ты забавный. Ну, чем он там? Главный вопрос – не зачем, а с чем. Хватит? Не знаю. Че, он буксует? Бери, бери, больше не будет. Паспорт с собой? Нет. Водителю да, чтобы не спрашивал. Мы тебя на рейсе его посадим, а там на Междугородних, куда хочешь. Понял? На автовокзал не суйся, не советую. Менты твой фейс не оценит. ты да котлету тут съедят, а там на попутках, по матушке России, куда хочешь, а? Окей? Okay? Нет, спасибо. Я не поеду. А ты знаешь, что бывает за нет спасибо? Да он, походу, не догоняет. Слушай, я даже спорить на эту тему не буду. Ну, родной мой, ты прекрасно знаешь, как у нас все не боги и горшки. Да, поэтому… Э, остаток по факту. Да, хорошо? Да, все, на связи. Пока. Олег, ты ж не любишь театр? Почему не люблю? Я предпочитаю просто кино. Но ради твоего хорошего настроения я готов промучиться четыре часа одним единственным общим планом. Ты так произнес твое хорошее настроение, что я подумала, что что-то не то. А потом мы пойдем в ресторан поужинать? М? Или это тоже что-то не то? Олег, что-то случилось? А что-то должно случиться. Мне не нравится твоя интонация. А мне не нравится, что вокруг нашего дома шляется какой-то небритый мужик и кашляет твоим именем. Причем не Иро, Оля, Кира. Заметь. Редким твоим именем. Просто совпадение. Совпадение. Просто совпадение? Нет. Думаю, он исчез. Навсегда. Думаешь? Знаю. Знаешь. А я вот со всеми своими возможностями так ничего не смог найти. Ничего. Никаких следов. Ты искал следы? Зачем их искать? Вот они. На тебе. И на нас всех я хотел бы знать хоть что-нибудь о человеке, который чуть не разрушил нашу жизнь. А потом чуть не разрушил ее ты, отправив нашего сына за границу. И тебе было все равно, что, что я чувствую. Посмотри меня в глаза. Это он. Олег, пошли лучше в театр. В любом случае, мы этого пилигрима больше не видим. Что ты сделал? Понимаешь, ему просто нужно было со мной поговорить. Поговорить? Что ж, давай. Сейчас я позвоню, его привезут. Мы сядем все втроем за стол и поговорим. Отлично. Временно... На Орлиных скалах нет связи. Перезвоните... Но я позвоню позже. Сам, сам, ножками. Давай. Красиво. Нам это место тоже нравится. Вот и полюбуешься. Долго будешь любоваться? В смысле? В смысле, прыгай. Я просто хотела вас напугать. Да их убили? Кого убили? Убили в машину. Поехали, поехали. Да куда, куда поехали? Назад! Назад! Я знаю, куда мы поедем. мирослава поговорите с ним пожалуйста пожалуйста я вас прошу помогите держите есть как тебя зовут Откуда? Понятно. Ложись на спину. Можешь? Надо на меня посмотреть. Угу. Вера Владимировна, снимки готовы. Ага, хорошо. О, да. Сейчас все сделаем. Душ приготовьте и треймер, все, что надо. Хорошо. Ага. Простите, <как> я провела обследование. Насколько здесь это возможно? У него посттравматический синдром. Степень серьезная. Он хоть что-то вспомнил? Он произнес несколько фраз на каком-то восточном языке, то ли на арабском, то ли на фарси. И я записала их на диктофон. Он будет перевести. А теперь самое неприятное. А до этого было приятно. У него предансорное состояние. И в любой момент. Пока, чтобы снизить риск, можно давать этот препарат каждые три 4 часа. И еще, я ничего не сказала вашему мужу. Хотя прекрасно помню, что он провел здесь с вами в прошлый раз месяц. Надеюсь, вы тоже помните. Я помню. Спасибо. Удачи. Держи. Это надо принять. Каждые четыре часа, это важно. Что она сказала? Жить будешь. Откуда я тебе знаю? Это что-то изменит? Не плевать, что твои люди не выходят на связь. Ищите. Ментов подключайте. Ну и что, что у них спецоперация? Теперь у них новая спецоперация. Я не знаю такого слова. Невозможно. что вспомнить. А где мы? В безопасном месте. В машине ты начал бредить, сгореть какие-то цифры. Что за цифры? А как ты меня поднялась? Помогли. Сторож знакомые. Где таблетки у тебя? Надо выпить. Сразу две. Пойдем со мной. когда это был роскошный пенсионат? Закрыт на ремонт. Уже четыре года. А ты что, разве не помнишь это место? Ну, давай. Попробуй. Ну как будто все только началось. Ты же сказал, что помнишь меня. Пытаешься помнить. Галерею мою помнишь. а матери моей помнишь. А здесь ничего. Номер. Лестницу. Римский дворик. Ну? Римский дворик. Здесь был ресторан. Мы познакомились с тобой здесь. В этом месте. Да? Ты сидела здесь, за пальмой с подругой. Нет? Нет, там. Я подошел к тебе. Сначала наблюдал, пряча за спиной Толстяка. Думал, не замечу. Ты сказал тогда, помнишь? Девушка? Угу. Я пошел к себе. Нет, не потел. Я пригласил тебя танцевать? Я не танцую с неизвестными. Да, я не танцую с неизвестными. Я готов прославиться ради этого танца. Вам это уже удалось. На нас все смотрят. Не чувствуете? Почти месяц мы провели вместе, а потом его просто увез в черный джип. Больше я его не видела. Конечно, я пыталась найти его, но даже имя оказалось не настоящим. Так я и попала к Вере с нервным срывом. Олег? Он был влюблен в меня давно. И именно он вернул меня к жизни. Тогда мне это показалось спасением от одиночества. И спустя столько лет, являешься ты. Говоришь то, о чем знали только я и он. Я подумал, что схожу с ума. Но ты это не он. Кто ты? Откуда ты? Я вспомнил. Первый дом в машинного ручья. Хачевань. Кажется, я знаю, где это. Пойдем, что стоишь. Мир. Останься в машине. Боишься, что тебя там жена и трое детей ждут? Вернись, да, пожалуйста, в машину. Такое уже случалось. Когда от него долго везде нет, когда. Но я понимаю, труд радный. Может, а четыре года молчок. Ты таковы ищешь? Я здесь со времен царя Гороха. Ты скажи, кто я тебе скажу, где. А? Я сам не знаю. Сейчас чайку для памяти. Я тебе чефирчику сделаю. Взбодримся. Или, молча покрепче. А? Не, Нет, нельзя. Яблоки любишь? Белый и красный налив. Это вместо. Чайник сними, когда зашли. Субтитры создавал Надя. Приходил, Я... ушел, как ушел? Совсем, Совсем. В составе какой бригады проходишь службу. Ровно за 17 дней до отправки сюда, я встретил ее. Это было как гром, как молния. Впервые увидел я в Римском дворике. В старом пансионате, шум моря, вечернее солнце, музыка, оркестрика, она говорит, я с неизвестными Готов прославиться прямо здесь, ради этого танца. Где похотин? Загорел. Случайно. Вместе с бабой. Олег, это было лучшее, что он написал? Ничего, перенапишет. Он талантливый. Позволю тебя спросить. Я была у Веры Владимировна. Ты рассказал, что больше никогда. Ошибалась. Звонишь, проверишь? Можно меня не перебивать. Вера Владимировна, добрый день. Это Олег, муж. Узнали? Приятно. Скажите, вы случайно не знаете, где... Угу. Час назад домой. Угу. Как вы ее нашли. Понятно. А к утру все нормализовалось. Хорошо. А вот машина подъехала. Да, слава богу. Так что спасибо. Спасибо. Счастливо. Ну что я могу теперь идти к себе? Знаешь, я все-таки поехал в тот санаторий. Под вот номер. Я же знаю про этот номер все. У меня целое досье собрано, что там происходило у вас. Ну неважно. Я стоял, боялся войти в номер, увидеть тебя там с ним. Олег, ты что пел? Тебе ж категорически. Ты была там? Ты чего ты решил? Ты там была. Да. Зачем? Прощалась со вспоминаниями. Прости. Олег, прости. Наверное, надо сменить обстановку, полетим к сыну, О а том на русский стал забывать. первому центр направляется в сторону курортного проспекта. Все. Нет, еще одна торца была. Ну-ка, стоп. Примотай. Приблизь. Еще ближе. Вайкун из Кулса, Улкуллусуха, Уллахутлус. Ассаламу Так, накрыли нас, помнишь? Куда ты пропал? Ты сбежал. Не помнишь. Змея помнишь? Змея! А? Касана, Даду. А меня помнишь? А? Смотри. О, смотри. Это рака. Видишь, вот это ты. А вот я. Я ж брат твой. Мы с тобой пришли вместе. Не помнишь? Смотри. Доризор, брат, ты штурм помнишь? Ты вынес меня оттуда. Я не помню. А это? Это помнишь, да? Русского, помнишь? Ты к нему в Хабс подсел? Ты узнал то, что ты хотел? Давай, вспоминай, что здесь? Давай, Тахир, брат, вспоминай, что здесь. <Слышко> Флешка, запоминай. Криптоклюсь к файловой системе. CC, E8, F0, E0, 98, C0, EB, E0, FF. Файловая система заблокирована. Что? So a yeah. Сколько вас 6 Этаж. Этаж! Восьмой. А что на флешке? Фотографии. Костя, нету времени. Что на флешке? Файловая система заблокирована. Нужен ключ. Ты знаешь ключ? Флешку взломать можно без ключа? Взломать флешку, Костя, можно без ключа? يا عمير بلالجمينة يا تخير انت ما اعمل ايه ده تسيب الخركات سخيرة انت تعال يديني بقى يديني المسدس يا Кого? Воды дай. дай. Давай, брат. Все, брат. Все, брат, нет. домой едем. Домой. Нет. Домой. Нет, Одно осталось. Бабу тать. твою видим. и мужа ее. И все. И все. Нет, нет. нет. Брат, они знают тебя. А это нет, нельзя. Слышишь? Сделаешь? Нет. Сделаешь? Нет. Нет. Нет. нет. Хорошо, нет, я сам делал. Нет. Нет, не надо, не надо. Все, все, брат. Задохнуй. Нет. Давай, давай. Нет, стой. Кудухалей, мам. Да, Дакурхам. Ты убери здесь все. Понял? Подожди, подожди. Подожди, Флешку оставь. Я все вспомнил. Я все вспомнил. Отожди от него, я сказал! Отож и просил! Вот эта картина, это своего рода подражание раннему же Пахотину. Да? Э, многих это смущает, но я бы советовал бы немножко на нее посмотреть по другим ракурсом. Раечка, минутку. Да, конечно. Иногда это работает в совершенно в другую сторону. И, пожалуйста, зал был там сиреневый цикл, продолжение очень интересной работы. А я домой. Голова не своя совсем. Да, я, конечно, понимаю, я здесь, все в порядке, я за всем прослежу, все как обычно, э, в смысле, как, как, как всегда, как, как, как, как Раечка, обычно, как бы я на вас надеюсь. Возвращайтесь к клиентам. Рада, что вы обратили внимание, Константин, это серебряный лень. Рада, добрый вечер. Кофе сварите мне, покрепче, пожалуйста. 你怎么回事你怎么回事 Олег, господин Товарищ полковник, это срочно. Очень. В Краснодарском крае в результате длитель служб на днях была ликвидирована разветвленная сеть боевиков, принадлежащих запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Как поясняют Федеральные службы безопасности, задержанные планировали теракт на территории ряда субъектов России. Координация осуществлялась посредством закрытых сообществ различных мессенджеров в том числе из-за рубежа. В ходе обыска у боевиков изъяли самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Тем самым предотвращены масштабные теракты в крупных городах России, которые могли привести к сотням жертв среди населения. Личности террористов не разглашаются в интересах следствия. Оно продолжается. Здесь его ждал еще один человек. Ждет, отец. Почему он исчез? Военный. Отправили в командировку, сам ничего не знал, поэтому и сказать ничего не смог. Сказал, что вернется. Он, кстати, пытался связаться, но что-то у него не получилось. Пытался. Знаешь, Мэр, я… Знаю точно. Все самое лучшее в его жизни было связано с тобой. Его отправили в Сирию, и через какое-то время он попал в плен. Там мы с ним познакомились. В одной камере. Он мне столько про тебя рассказал, как по ролям. До сих пор его слова в голове сидят, как будто это моя память. Мне слишком больно далась. эта память. Мир. Это не твое? Это брелок от моих ключей. Он собрал на нее очень важную информацию, закодировал твоим именем. Как он погиб? Началась бомбежка, мы пытались уйти. В общем, он умер, у меня на руках. Подожди. Как твое имя? Глеб. Мир. Спасибо тебе, ты мне очень помогла. Это ты помог мне, Глеб. Пап, вы что, реально не выкинули ни одной игрушки за четыре года? Нет. Музей древности, что ли? Ритон Может, ты еще и комнату мою зафоткал, да? Я не только зафоткал твою комнату, я зафоткал тебя в твоей комнате и запостил. Вот да так. Да ты что, шутишь, что ли? Все. Отдай, отдай, я тебе запостил, дед! Не отдам, не, не, не отдам. Кого-то просили не называть папу Дэйдовым. Мам, Привет, слушай, мы тут такое нашли. Я думала, она потерялась. Смотри. Смотри, Ух похоже? Ты. похоже. А дайте-ка, ну-ка, так же, как было. Здорово. На, смотри. Спасибо. Галерею сдала. Да. Плакали. Ты в порядке? В полном. Подожди, ты что, реально сфоткал меня в комнате? Mm, да. Нет, ладно, мне это не нравится, что я значит? удаляю. Что значит не нравится? Нет. Подожди! Это нет. мой телефон вообще-то! Нет, не отдам тебе. Отдай телефон. Ты да нет, телефон. не отдай. Нет. отдай телефон. Нет, я удаляю. Это мой телефон, мои фотографии. Отдай мне телефон, мне мой. Не телефон. Глеб, все рядом. Чего вдаль смотреть? Ты под ноги смотри. Вот дорога. Вот дом. И сейчас там все остынет. Пошли. На небо потом полюбуемся. На том свете. Там его знаешь сколько? that's really